Купула-дуплекс – двойной зрачок, чрезвычайно редкое заболевание, когда в одном глазу сразу два зрачка. Индейцы Тарахумара способны пробегать огромные расстояния, около 700 километров. Такой выносливости можно только позавидовать. Лендшифт – это вибрирующая ручка, которая дает пользователям знать, когда они сделали орфографическую ошибку. Первое переливание крови произошло в 1667 году. Врач Жан-Батис Дани перелил своему пациенту юноши 250 мл крови ягненка, после чего больной, как ни странно, поправился. В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги или дела, чтобы не привлекать внимание грабителей. Отсюда происходит выражение «дело в шляпе». Если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступно. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание. Человек может остаться под дождем совершенно сухим, если находится в пустыне. На самом деле дожди в пустыне бывают, но дожди невозможно узнать, так как капли просто не долетают до земли, испаряясь под воздействием горячего воздуха. Росомаха – самый свирепый хищник на земле, не имеющий себе равных. Росомаха не знает страха и может напасть на животных, которые гораздо крупнее и сильнее ее. Известны случаи, когда росомаха отгоняла медведей и пум от их добычи. Американский серфер Гаррет Макнамара установил новый мировой рекорд. 29 января у берегов прайя нурте в Португалии спортсмен на своей доске одолел огромную волну высотой свыше 30 метров. В Австрии человек имеет полное право не идти на работу, если ему отключили горячую воду. Когда некий правитель захотел выбрать себе самого мудрого мудреца, он собрал четырех кандидатов, усадил за круглый стол и одел на их головы по цилиндру белого и черного цвета. Сказав при этом только то, что цилиндры есть черного и белого цвета, и надо угадать, какого цвета головной убор на своей голове. Через некоторое время один из мудрецов воскликнул «На мне черный!» и был прав. Вопрос, как мудрец угадал цвет своего цилиндра?